Всем моим подписчикам большой привет! Сейчас я вам расскажу о технологии сушки так называемых сорбентов. Я занимаюсь теплотехникой, холодильной техникой, и возникает проблема просушить цеолиты, силикогели, которые уже отработали, то есть они насытились влагой. В частности, я разработал технологию, и она описана в литературе которая позволяет сушить э, вот этот э, циолит вот у меня циолит в гранулах это марки натрий-икс э, синтетический циолит с помощью микроволновой печи это намного быстрее и удобнее чем э, в духовых шкафах при большой температуре технология такая следующая отработанный циолит влажный, увлажненный я высыпаю в силиконовую форму Силиконовые формы сейчас есть разных конфигураций в продаже Это удобная штука, вот она силиконовая форма И которая не плавится при сушке Солид высыпается ровным слоем в силиконовую форму И помещается в микроволновую печь микроволновая печь может быть любая стандартная, но у меня вот большая микроволновая печь, на поворотный круг на поворотный круг и э, мощность микроволновки ставят от 70 до 100 процентов я сушу на 100 процентах, то есть я устанавливаю ее мощность 100 процентов и время сушки, время сушки делится на 3 периода по 3 минуты вот я ставлю 3 минуты, время 3 минуты, и начинаю сушку. В этот момент вращается поддон и идет сушка по всему объему циолита. Сейчас я покажу вам, что получается. Вот прошло 3 минуты. Мы открываем печь. Видите, оттуда идет пар То есть э, пар выделяется из самого циолита Дверца печи тоже покрывается конденсатом пара Немножечко внутренняя поверхность тоже покрывается Мы вытираем конденсат Вытираем конденсат Часть его, конечно, испаряется в момент сушки за счет вентиляции И ставим Второй период сушки то есть с небольшим перерывом точно так же ставим сто процентов сто процентов и время тоже три минуты три минуты три минуты включаем старт таких циклов нужно сделать не менее четырех критерием будет являться то что после последнего цикла у вас не будет выделяться пар из из циолита то есть на весь период высушивания у нас затрачивается всего 12-15 минут 12-15 минут иногда иногда сам цеолит может разогреваться разогреваться до красного цвета красного свечения но он внутри разогревается и э, сама форма не прожигается у нас эта форма уже много раз использована для того чтобы э, был равномерная просушка можно иногда его ворошить то есть его чуть-чуть можно будет ворошить и таким образом за четыре цикла то есть за 12-15 минут мы можем полностью просушить его до исходной величины и использует его по новой как поглотитель влаги вот такой простой способ это уже применяется мне мною в течение несколько лет вакуум ни к чему благодарю всех за внимание подписывайтесь на мой канал